Сейчас происходит обжалование моего отчисления через суд. У меня четыре требования. Отменить два приказа э, о моем дисциплинарном взыскании отчислений, отменить распоряжение декана, так оно незаконное, и восстановить меня в качестве студента университета. Однако э, в ходе судебных заседаний э, я свою позицию полностью поддержал, мой адвокат поддержал мои требования. Сотрудники университета против представителей э, указывают то, что они отчислили меня правильно. Они пытаются доцепить э, факты, которые не относятся к материалам дела, которые относятся там буквально за предыдущие семестры. Они путаются в своих показаниях. Они говорят то, что 17 марта было дисциплинарное изыскание, то говорят, что это просто мера э, воздействия на меня какая-то. У них очень много показаний не сходятся, у них много очень показаний путаются. То говорят одно, то другое. То есть Это действительно указывает то, что они понимают, что они неправы. Но у них, так сказать, приказ сверху о том, чтобы бороться, так сказать, всеми путями, законными и незаконными. Все? Наверное.